Следующая операция у нас это операция скалярного произведения. Скалярное произведение векторов. Итак, нам дано два вектора, А и В. Нам надо найти. Какое-то число К. Как ищется это число? По вот этим двум геометрическим фигурам. Вот первая фигура А. Вот отложу от той же точки вторую фигуру B. Два вектора множитель в произведение. произведении. Мы знаем, что мы должны получить какое-то число k, которое обозначается каким образом? Первый вектор умножить на второй вектор умножить. Запомните, что для этого нужно выполнить следующую операцию. Измерить длину этого отрезка, то есть модуль вектора a, умножить на модуль вектора b и умножить на что? На косинус угла между ними. Косинус Угла альфа строго говоря косинус угла альфа означает если я например умножаю а на косинус альфа а на косинус альфа это значит я вот в этом прямоугольном треугольнике беру вот эту длину и еще умножаю это все на b раз то есть я длину этого отрезка в b раз растягиваю или сжимаю в зависимости от того каков модуль этого вектора b то же самое, если бы я взял B косинус альфа, я бы взял вот из этого треугольника B гипотенуза альфа прилегающий к этой. Значит, вот эта длина отрезка была бы B косинус альфа умножаю на А. То есть я умножаю длину вот этого отрезка на А в А раз я его растягиваю или сжимаю в зависимости от модуля этого отрезка. Ну, запомним такую интерпретацию скалярного произведения. Но в общем-то правило я уже написал. Чтобы найти вот это число к искомое какое скалярное произведение двух векторов, мне нужно перемножить вот эти три числа. То есть измерить длину первого вектора, модуль первого вектора, измерить длину второго вектора, измерить угол между ними и взять косинус этого угла. Вот три числа перемножаю, получаю результат скалярное произведение двух векторов. Что мы имеем, когда нам все это требуется выполнить, то есть найти скалярное произведение для какой записи, для координатной записи векторов, то есть два вектора нам даны в виде координат, и нам требуется найти скалярное произведение, то есть найти а умножить на b. Это число k в этом случае ищется таким образом. Нам не надо строить эти геометрические фигуры, измерять угол. Нам достаточно поработать вот с этими числами. Каким образом? Мы берем произведение соответственных координат. Все пары. Ау, y, И складываем их между собой. Если бы здесь была третья координата, то есть трехмерные вектора были бы, то у нас была бы еще третья пара Аз, Бз. Вот так мы находим это число k, которое является чем? Скалярным произведением двух векторов. Вот сейчас мы перейдем к пятому пункту. Это векторное произведение векторов. То есть нам дано опять два вектора а и b вектора умножителя и нам надо найти их векторное произведение на умножить два вектора а и b в результате мы должны получить вектор где же этот вектор вот в заданных нам двух векторах Во-первых, давайте вспомним следующее. Если нам даны два вектора множителя, например, вот это вектор, а это вектор b. А и b. Мы их всегда можем отложить от одной точки для простоты рассмотрения. И через два, пока рассмотрим не параллельных вектора. И не антипараллельно. То есть они не лежат на параллельных прямых. Значит они пересекаются. Значит, и вот через две пересекающиеся прямые. На которых лежат эти вектора. Всегда можно провести плоскость. Давайте запомним. Эту штуку. То есть обозначим вот плоскость. В которой лежат эти два вектора. А и б. Давайте мы обозначим. Греческой буквой. П. Пи. Вот эта плоскость. Итак, π — это плоскость, в которой принадлежат что и вектор а, и вектор b. Так вот, наша задача найти вектор c, который что является векторным произведением этих двух векторов. Для этого нам нужно совершить три шага: первый, второй и третий. Первым шагом нам нужно взять прямую перпендикулярную плоскости π, проведем через ту же точку, из которой выходят первые два вектора, то есть прямая, давайте мы ее обозначим как-нибудь OZ, например, то есть прямая OZ перпендикулярна плоскости π. То есть прямая перпендикулярна каждой прямой, чтобы вы понимали этот смысл. То есть прямая ОЗ перпендикулярна вектору А и прямая ОЗ перпендикулярна вектору B. То есть каждому вектору множить. Соответственно, она перпендикулярна плоскости, которая лежат об этих векторах. Далее.. Для чего нам эта прямая? Вот вектор c лежит на этой прямой. Но вот сейчас, после первого шага, мы не знаем, куда направить вектор c, вверх или вниз. Вот на заданной прямой, давайте будем считать, что плоскость π горизонтально, а, соответственно, z вертикально. Поэтому это направление вверх, это направление вниз. Куда же направить вектор c? Вектор c направляется таким образом, чтобы три вектора, первый вектор, Второй вектор, множитель второй вектор-множитель и вектор произведения именно в этом порядке абц составляли правую тройку. Правая тройка векторов означает следующее: если вы возьмете, поставите ребром ладони вашу правой руки на первый вектор-множитель раскрыв ладонь, и начнете заметать плоскость π в направлении от первого множителя ко второму по кратчайшему углу, вот поэтому, то отогнутый большой палец правой руки у вас будет показывать направление правой тройки для третьего вектора. Итак, в данном случае, если я буду заметать эту плоскость π варежкой своей, своей ладони правой руки, большой отогнутый палец будет направлен вверх. Итак, вектор c будет в данном случае направлен вверх. Ну и наконец третье правило. Как найти длину этого вектора на этой прямой, которая лежит? Ну это проще. Чтобы найти длину этого вектора, я должен взять и измерить длину этого вектора. Модуль А умножить на модуль b и умножить на синус угла между ними вот этот угол между ними пускай опять будет обозначим альфа на синус угла между ними обратите внимание при скалярном произведении надо было на косинус умножать здесь на синус угла между ними вот после выполнения вот этих трех действий я получаю фигуру которую искал геометрическую фигуру вот этот вектор c вот эти три правила. Вектор c перпендикулярен каждому из векторов множителей. Вектор c образует правую тройку с векторами множителями. И вектор c по модулю равен произведению модулей векторов множителей на синус угла между ними. Если речь идет о аналитическом представлении, то всегда мы здесь будем рассматривать трехмерные вектора AX, AY, AZ, потому что прямая перпендикулярная двум другим уже задает трехмерное пространство. То есть нам даны два вектора трехмерного пространства и нам требуется найти третий вектор, который равен векторному произведению первых двух. В этом случае давайте я напомню что когда нам даны системы координат оси x y и z то для каждой оси мы можем ввести так называемый орт оси орд оси x это единичный вектор положительного направления оси давайте обозначим его треугольный шапочек то есть вот этот вектор который имеет что длину равную единице, и направлен так же, как положительное направление оси x мы называем ортом или единичным вектором. Орт или единичный вектор оси. Для оси Y это будет орт. Для оси x это орт И. Для оси Y это орт G, Для оси Z это орт К. для оси y единичный вектор оси обозначается буквой G латинская для оси z буквой k латинская ну чтобы обозначить что это единичный вектор я просто рисую треугольную шапочку это часто употребляемое обозначение так вот чтобы найти напишу более коротко сразу c это вектор c равный А на b мне в принципе достаточно вычислить вот этот определитель, где в первой строке стоят орты и gk, во второй ax, ay, az, в, строке, в третьей строке координаты второго вектора bx, by и bz. Ну или чуть подробнее, cx у меня будет равняться вот этот минор беру, ay, bz минус az, by. С, беру вот этот минор, вычеркиваю вот эту строку со знаком минус. Значит, это будет что? Минус А, плюс А, И С, вычеркиваю эту строку, этот столбец, вот этот минор беру. А, Б, минус А, У, Б, Итак. Вот как вычисляются эти искомые координаты третьего вектора. С помощью вот этого правила оно гораздо легче, конечно, употребление. Ну или вот здесь эти алгебраические дополнения беру. Минор умножу на соответственный знак плюс или минус. И беру вот эти наборы чисел. Вычисляю. В следующем фрагменте мы подойдем уже. Шестое действие, напомню, это у нас разложение вектора по осям.